Как взломать блокчейн и нарисовать себе пару миллионов биткоин? Блокчейн по большей части предназначен для децентрализации, но когда человек или группа контролирует большую часть вычислительной мощности блокчейна, они могут манипулировать транзакциями. Этот тип взлома известен как атака 51%. Представьте, что у вас сеть блокчейна состоит из трех компьютеров. Два компьютера показывают, что у вас один биткоин, а в третий компьютер, подконтрольный вам, внесена запись, что у вас 100 биткоинов. Кто бы мог это сделать? Компьютеров, которые показывают, что у вас один биткоин, больше. И третий компьютер синхронизируется с ними, а его данные затираются. Так сеть защищается от взлома. Все узлы сети постоянно сверяют вносимые в блокчейн записи и не допускают мошеннические транзакции в свою цепочку. Чтобы взломать блокчейн биткоина, нужно выкупить больше половины всех асиков, с помощью которых сейчас добывается биткоин, и запрограммировать их, чтобы они показывали другие данные. А это миллиарды долларов. Это нереально. Если вы выбираете монету, в которую хотите инвестировать, смотрите, чтобы в ее сети было как можно больше нод. Нода, простыми словами, это узел, компьютер в сети. Чем больше нод, тем сложнее будет собрать 51% и подделать транзакции. Это был словарик блокчейника на канале биржи CoinGalaxy. Еще больше терминов из мира блокчейн-технологий и криптовалют, простыми словами, в наших плейлистах.